какое предчувствие, какие-то тени на фоне, тормоз, дальний свет, блин, это... В следующем году, 2014, американцы и их союзники должны вывести свой основной военный контингент